Всем здрасте. Очень смешная комедия «Железное небо». Реально очень смешная и настолько же тупая. Эти шутки, вот, э, иногда что-то делается сухо ради юмора, и не надо там искать смысл, по крайней мере, в первом смысловом ряду. Я уже отхожу от некоторых тем, и какой-то смысловой ряд я уже не буду рассматривать от Того, что было сказано на канале за предыдущий год, достаточно для того, чтобы примерно понять политический расклад сил. А я от этих тем, честно говоря, буду отходить. Я устала не понимать, что можно, а что нельзя говорить. Но сейчас скажу сухо в другом формате. Пэнни Брэдли... Ее сообщение о немцах, у космических немцах, конечно, оно режет слух. Мы, ну, сперва у нас было представление, что люди сформировались тут и образовались нации. Сами собой образовались нации, такая специфическая Африка, англосаксы, славяне, китайцы, Азия. И вдруг поступает неожиданная информация о том, что люди есть, у них сходные языки, сходные культуры и страны являются фракталами, прототипами, там или как это еще назвать, тех раз, тех наций, которые уже существуют где-то очень высоко. Я не знаю, можно ли фильмы рассматривать прямо как серьезные источники, тем не менее... Тем не менее, фильм «Железное небо» про немцев на Луне. Нравится вам это или нет, но снят такой фильм «Немцы на Луне», на обратной стороне Луны. И в этом же фильме такая фраза от предположительного президента США. «А не верите, смотрите фильмы, там показывают правду». Вот я, может быть, дословно же куда-то не, поп не попала каким-то словом, но в целом. А не верите, смотрите фильмы, там показывают правду. Такая шутка, шутка в фильме про немцев на обратной стороне Луны. Здесь же есть и бермуды. Бермуды – это медвежьи яйца. В кабинете президента стоят чучело-медведи огромные. И там, где медведь, у которого все видно, это бермуды. Я осторожно отношусь к ченнелингам, понимаю, что это художественное кино. И все-таки именно ченнелинг про Сириус почему-то дал наводку на бермуды. По крайней мере, наблюдать эту тему. А эта тема есть в фильмах. В футураме, когда люди все отправляются к пришельцу с многоподобному, человек-роботу своему другу оставляет ключи от Бермудского треугольника. И в зашифрованном виде Бермуды еще и в фильме «Железное небо». Если у вас есть другая расшифровка Чучела медведя», такого вида. Другая расшифровка или мнение, что может быть просто так, это творчество, это шутка в фильме. Ну, пишите. Право на мнение дает объективность. Если хотите очень посмеяться, действительно, комедия почему-то смешная, но я бы тоже сказала, бы, что это дискриминация местами. То есть модель цветной расы сегодня так говорят оказывается на Луне там встречают немцев и первое что приходит немцам как идея это выбелить кожу этой модели только зрители канала постоянные среагируют на слово кожу, слово отбеливать только они среагируют а я честно говоря Постараюсь больше не комментировать фильмы с этого аспекта. Вы знаете, я сочиняю романы, я сочиняю сказки. Вот есть такая сказка, где один наименее популярный канал, наиболее фантазийный, лишь на первый взгляд, предоставляет действительно точную и секретную информацию. Но его не смотрят. Это отношение к правде как есть – 16 версий чего угодно, люди готовы пересмотреть. А сейчас я уже подошла к тому, что я уже не буду так рассматривать вещи. По крайней мере, не буду об этом говорить. Да, и хотите верьте, хотите проверьте, но есть такой фильм про немцев на Луне. Еще и косвенно своим э, таким специфическим зрением подтверждаю Цереру, про Марс сказать не могу. Это взято из других конспирологических каналов, о том, что на Луне, на Марсе и на Церере похищенные люди, рабы, работают. Я не могу сказать про Марс. Я допускаю, вот была версия, что Пенни Брэдли, все ее версии лишь пугают нас специально, чтобы мы себе придумали эту действительность, где немцы, есть их много... Но дело в том, что Цереру я могу, точнее, я уже не буду показывать на примере какого фильма, почему я такой вывод подвела. Я сама сомневаюсь в своих, я иногда ощупываю себя и свою логику, что я делаю. Но косвенно я подтверждаю связь немцев с Церерой, я не знаю, какого характера эта связь. Я не могу сказать про рабов или не рабов, но сам, сама линия рассуждения такого плана, я ее нашла. И если говорить про устрашение, то зачем же шифровать так сложно? Только какой-то чудаковатый блогер якобы что-то расшифровал. Если пугать, то пугать откровенно. А тут шифры. Призываю всех выражаться крайне аккуратно. Мы не знаем на самом деле роли, кто в какой роли, кто, в кем, кто с кем в союзе, кто с кем в ссоре. Поэтому я надеюсь, меня слушают взрослые люди, которые не будут говорить критику или похвалу бездумно. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.